Доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня 3 декабря это международный день инвалидов 3 декабря 1982 года эта дата стала международной ее отмечают из 1 по 10 декабря декады инвалидов у нас вот в России почему я заостряю на этом внимание говорю об этом я это, с этой темой соприкоснулась в какой-то степени. Это было еще в далеком 2000, 2000 году, когда мне попросили сделать аудит общественной организации нашего города. Она называлась «Ассоциация родителей опекунов детей инвалидов». Да, аудит я сделала, бухгалтерского учета. Были были нарушения определенные. Но дело не в этом. Я соприкоснулась с семьями, с мамами этих детей. И осталась там на три года просто без оплаты я работала. Три года я им помогала, восстановила им учет весь. И потом, ну так по своим обстоятельствам я ушла. И потом, когда я уже вышла на пенсию, я встретила этого председателя ассоциации, была такая Татьяна Владимировна Аникаева, Царство Небесное, сейчас она ушла уже из жизни. Она 13 лет там проработала, это очень сложный участок работы, и она меня пригласила работать в ассоциацию бухгалтером, где я проработала 6 лет, после пенсии, после пенсии, да. Эта организация у нас была создана просто мамами на их э, таких общественных началах, для того, чтобы можно было общаться в кругу вот этих детей, родителей с их проблемами, с их переживаниями, потому что ну, кто их должен поддержать, но ну, хотя бы друг друга. И так вот уже эта организация существует 27 лет, это там очень большой стаж. И... На сегодняшний день она уже имеет и поддержку многих организаций города. Выдержала уже, выдержала время определенное, поэтому это большой уже срок. И вот что я хочу сказать, друзья мои. Мы как-то проходим мимо вот в этих, мимо всех тех людей, которые идут в коляске. Проходят, видно, что это ребенок действительно с ограниченными возможностями. Вы не проходите мимо, вы к ним подойдите, что-то спросите, познакомьтесь с ними. Это может быть, ведь они гуляют в парке, они где-то сидят на скамеечке. Скажите им какое-то доброе слово, я вас уверяю, это очень, это очень приветливый народ, очень приветливый. Сейчас я уже, конечно, не работаю там, но у меня есть определенные любимчики, скажем, которые уже повзрослели, они уже стали такими, ну, взрослыми, там до 20, только двух, двух, до 20 лет, и там есть определенная группа детей, которые занимаются ассоциацией, до 22 лет они в этой ассоциации стоят, ну, а потом уже переходят во взрослые общества, ну, если пожелания, если хотят. И я поздравляю их, я им обязательно делаю какие-то маленькие подарки, но это я не говорю, что все, у меня есть так определенные только ребята. Вот у меня мальчишки только, с которыми я общаюсь, с родителями. И очень хорошие ребята, хорошие, относятся очень по-доброму к тебе. У меня в подписчиках есть канал Мама, папа и Рафа называется. Хозяйка канала Файруза Николаева. Она живет в городе Татарск, Новосибирской области. Я оставлю обязательно ссылку в инфобоксе. Вы пожалуйста заходите на этот канал, подписывайтесь, потому как у нее тоже проблемный ребенок, Рафаэльчик. и она просто в своих стенах своего, в своей квартиры, она заботится о нем, со своими проблемами, Хотя человек очень позитивный, она находит в себе всегда какие-то дела. Зайдите к ней, посмотрите. Если вы поддержите ее канал своими подписками, комментариями, я думаю, это будет не лишнее. Очень позитивный я говорю, человек. Вот я об этом, Вот немножко об этом празднике я сегодня хотела рассказать. Итак, после моего видео, там, ну, после, после моей заставки, вы увидите фотографии этих детей, немножко я так выставила. Не проходите мимо, оглянитесь и посмотрите, что действительно эти дети или просто люди, они очень нуждаются в вашем добром слове, в вашей поддержке моральные, ну и, может, материальные, не в таком огромном количестве, по мере силы возможности, потому что у этих людей очень-очень ограниченные возможности в материальном плане. Берегите свои семьи, будьте здоровы, мир вашему дому.